Здравствуйте, дорогие участники проекта Fabrile Club. В этом видео мы научимся, как получить доступ к платформе интернет проекта Fabrile Club, где находятся наши сайты, раздел ⁇ Обучение ⁇ И также мы сделаем базовые настройки. Для этого вам нужно зайти на сайт векроста.ru. Вверху в правом углу раздел ⁇ Регистрация ⁇ Здесь вы выбираете компанию Faberlic, вводите вашу электронную почту, нажимаете галочку «Я согласен с условиями», «Я не робот» и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». И ожидаем электронную почту от платформы. Если же вам не приходит электронное письмо с подтверждением регистрации, значит вы некорректно указали вашу электронную почту. Для этого нужно указать, вашу корректную электронную почту и зарегистрироваться. После этого мы снова заходим на сайт векроста.ru в раздел ⁇ Войти ⁇ Здесь вы вводите свою электронную почту, пароль и заходите в свой личный кабинет. Вот так выглядит личный кабинет внутри. Здесь мы... Выбираем профиль вверху. Выбираем, переходим в личные данные. Здесь заполняем фамилия, имя, серия, номер, паспорта не нужны. Дата рождения по вашему желанию вы указываете. Обязательно указываем мобильный телефон. Здесь нажимаем кружки, где Viber, WhatsApp, Telegram. Если есть Skype, Messenger, Telegram обязательно указываем. Также мы заполняем ваши ссылки на профили соцсетей, это «Одноклассники», «ВКонтакте», если есть Facebook, и обязательно заполняем «Инстаграм». Здесь мы указываем страну, город, улицу, дом, квартиру не обязательно и указываем «Часовой пояс», потому что анкеты будут приходить согласно по времени часового пояса. Для чего нужно указать ваши данные телефона и соцсетей? Дело в том, что когда вы получите сайты в подарок от проекта Аберли Клаб, на сайте будут настроены, настроены виджеты обратной связи с вашей фотографией и вашими данными. И лидер, покупатель, который будет регистрироваться, он может перейти и связаться удобным способом для себя с вами, как, как с наставником. Далее мы переходим в учетную запись. Здесь вы указываете электронную почту, если вдруг она не указана, ваш регистрационный номер, страну. Здесь можно поменять пароль. Далее переходим в раздел «Спонсор». У меня спонсор указан, это Кацаурова алкарезова Здесь можно изменить фото. Фото обязательно поставьте, потому что ваша структура, которая будет добавляться, вашу команду Faberlic и на платформу Век должна видеть фотографию вашего наста... своего наставника. Уведомления. Это важный раздел. Здесь вот уже по умолчанию настроено уведомление. Какие-то галочки у меня были, кнопочки не нажаты, я все их нажала. И вот здесь вот есть раздел внимания, Чтобы начать получать уведомления в Telegram, перейдите по этой ссылке или по этой. Здесь есть гиперссылки. Вы переходите по ссылке Открываете приложение Telegram и получаете вот такое уведомление. «Привет, ваше имя, я тебя узнал, теперь я буду посылать сюда уведомления». То есть анкеты, заполненные с сайтов, будут попадать к вам на электронную почту и в Telegram. После того, как анкета вам, вы получите анкету, вы должны уже будете перейти на официальный сайт faberlic.com, и уже сделать регистрацию, вашу структуру. Ну, шаблоны писем вы можете взять в разделе обучения либо у вашего наставника. Нажимаю кнопочку «Сохранить». На этом у меня все. Базовые настройки сделаны. Всем хорошего дня!